В дизайне новой кофемашины много эстетики. С еще большим удовольствием теперь прикасаешься к иконкам с изображением напитков. В зоне приготовления светодиодная подсветка усиливает эстетическое удовольствие от процесса приготовления кофе. Поработав несколько дней с ауликой Эва, сразу представляешь себе уютное пространство, где можно отвлечься от обыденного с чашечкой вкусного кофе. Появились новые кнопки двойной эспрессо и горячее молоко. Капучинатор Вантач Капучино расположен в той же зоне, где наливается кофе, поэтому сохраняется идея быстрого приготовления напитков. Эспрессо за 20 секунд. Капучино за 35 секунд. Латте за 45 секунд. Можно приготовить до 150 порций эспресса в час. Бункеры закрываются на ключ, всегда в сохранности ингредиенты и яснее контроль за их расходами. Можно включить счетчик порций и по нему блокировать кофемашину. Мы рекомендуем ее для кафе, ресторанов, АЗС, кофейной точки, где работает бариста и для независимой зоны кофе с собой. Мы будем очень рады, если Аулика Эва появится у вас. Оставайтесь с Саэко. До встречи!